Беспокоит удержание аудитории на Facebook? Низкая конверсия, отказы, отписки. Исправили все технические моменты, перепробовали все советы справочного центра, но ничего не помогает? Возможно, стоит обратить внимание на более глубинные моменты. Привет! Это Антон и новости Facebook! Facebook провел исследование, чтобы определить новые тренды и понять, как меняется поведение потребителей. По результатам был получен глобальный отчет и региональные отчеты по отдельным странам. Выделили четыре тенденции. Удобство. Для занятых потребителей удобство освобождает время и ресурсы, чтобы заниматься тем, что для них важно. Люди все чаще ищут и приобретают продукты и решения, которые упрощают их жизнь. Что с этим делать? Продумайте, как упростить взаимодействие пользователя с вами. Проанализируйте вероятные барьеры и снимите их. Уберите малоинформативные поля из форм. Помогите найти то, что им нравится. Сократите время покупки, внедряйте мобильные платежи. Подарите людям время, и тем самым вы заработаете место в их терцах. Ну и в кошельках тоже. Участие. 82% опрошенных отметили, что социальные сети позволили им больше взаимодействовать и углубить свои отношения с брендами а 73% рассказали, что заинтересованы попробовать новые способы совершать покупки. Лайфшопинг, дополненная реальность и другие технологии помогают сделать отношения людей с брендами более удобными и легкими. Что с этим делать? Принимаете и внедряете изменения так же охотно, как ваша аудитория, и предлагайте пользователям новые пути для взаимодействия и коммуникации. Но не забывайте, что используете ли вы добавленную реальность или интерактивные опросы в Stories, Цель должна заключаться в добавлении ценности, а не использовании технологии как таковой. Объединение. 64% опрошенных состоят в онлайн-сообществе. 74% из них уверены, что их участие в сообществе поможет им в будущем. 83% пользователей не против того, чтобы бренды стали частью сообщества. Что с этим делать? Используйте сообщество для создания более тесных связей онлайн и офлайн. Подарите пользователям чувство сопричастности. Покажите их значимость для вас. Тем самым создавайте и укрепляйте психоэмоциональную связь потребителей с вашим брендом. Преимущество. Развивайте гибкость, подумайте о партнерских отношениях, придумайте коллаборации, которые могут не только повысить вашу ценность на местном уровне, но и помочь улучшить местный бизнес. Да, пользователи становятся все более требовательными и простым качественным сервисом их уже не удержать. Учитывайте их глубинные мотивы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!